И всем привет! Это канал Ван ДВ его ведущий Анигратор. Сегодня мы разыграем наш главный приз, который мы разыгрываем раз в два месяца. Это танк 8 уровня м 41 а или 7200 голды, что эквивалентно цене этого танка. Также мы разыграем два небольших приза. Это 3 дня премиум аккаунта и еще раз 3 дня премиум аккаунта. В общем, хотел бы также напомнить, что у нас проходит много разных конкурсов. Раз в неделю, это дамагеры, танковик, разведчик, опытные и так далее. Кстати, танковика давно не было. Но перед тем, как я это все разыграю, я хотел бы рассказать про начисление призов. Дело в том, что у меня возникли проблемы, мне карту заблокировали, потому что кончил срок действия, и восстановить ее я пока не могу, потому что я в отъезде. И начисление призов будет в конце декабря, где-то даже после 25 числа, когда я уже вернусь домой и смогу поставить карту и все начистить. И, соответственно, в первых двух числах, 1 второго января, будет начисление уже за конкурс, который состоится 31 декабря в ночь. Вот. Так что имейте в виду, если ты победил, то тебе приз придет только через полтора месяца. Раньше у меня просто не получится. Ну, в принципе, все. Я рассказал, что я хотел. Так, давайте напишем 7200... Золото. Ну, не будем писать революзе. Так. Один приз. Три дня према. Это второй приз. И еще раз три дня према. Так. Ну все. Надеюсь, все останутся довольны. У нас конкурс честный. То есть, все как положено. Мы разыгрываем. Видеоотчет есть. Так. Ну, давайте... Скрестите пальцы. Начинаю выбирать этого счастливчика. Думает, думает. Что-то долго он думает. С интернетом, что ли, не так? Ну давайте попробуем еще раз. Я же правильную ссылку взял. Все правильно. Конкурс, все как положено. Давайте попробуем другой рандомайзер. Давайте еще не раздумает. Да, надо перейти к приложению, как все долго. Ладно, этот отключим. Долго получилось видео. Так, поделившись с друзьями. Количество победителей. Три. Только члены группы. Напоминаю, сверху будет золото и внизу два дня премиум аккаунта. Напоминаю, после этого мы начнем разыгрывать танк на Новый год. И помимо всего прочего мы еще разыграем где-то 20 боксов. Ну, если боксов не будет, то я начислю золото по цене боксов за прошлый год. Но насколько я знаю, вроде как должны быть боксы опять. Так, ну, поехали. Загружаем победителей. 601 человек выполнили условия. Узнать победителя. И победил у нас Евгений Ермолаев, профессор Мариарти неожиданно. И Владимир Хохлов. Поздравляю всех победителей. Прошу отписаться мне личным сообщением Для того, чтобы вы определитесь, как вам начислить. Ну, надеюсь, вам розыгрыш понравился. Три человека точно остались довольны. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.